Сравнительно недавно, со словами «Уксус сладок на халяву» я себе скачал на консоль Dirt 5». Чужое. Халява. Взять-взять. И тут началось мое веселое, но недолгое путешествие по миру аркадных увеселительных йоба-гоночек. Скажу сразу, эту бы физику до да в игры серии НФС. Нет. Ну, или в игры серии Крю. Нет. Ну или наоборот, сюда бы возможность тюнинга и большой открытый мир на современный лад, то игра бы затмила все современные аркады. Но, увы, это сессионная аркадная гонялка по определенным трассам. И это главная проблема игры Dirt 5. Но давайте по порядку. Вы на канале Малой, а я Витяй, и мы снова с вами обсуждаем очередные йоба-гоночки. И именно эти йоба-гоночки, к сожалению, мне попались на халяву, для версии PlayStation 4, поэтому максимально раскачанной графики я к сожалению не увидел и не прочувствовал прорывного геймпада, как заявляли некоторые обзорщики. Но несмотря на это разработчики постарались сделать игру максимально красочной и пестрой, местами граничащей с мультяшностью но не переходя рамок дозволенного. Таким образом прекрасно нарисованы 10 довольно разных локаций, на которых расположены в общей сложности 81 также симпатичный трек. На первый взгляд все выглядит привлекательно. Грязь, летящая из-под колеса, и оседающая на кузовне машина. Погодные эффекты, которые меняются прямо во время гонки, из-за которых меня больше всего порадовало песчаная буря и снежный бура. Даже на версии PlayStation 4 это выглядит весьма недурно, я вам скажу, друзья мои. Прекрасный нелинейный ландшафт, довольно большие перепады сок на треках, вместе с трамплинами очень аутентичные ледовые треки и немного асфальтовых дорог. И несколько площадок для джимханы. Все вроде как на первый взгляд подкупает. На каждой трассе есть различные статичные и динамичные декорации в виде всяких лазерных шоу, летающих самолетов, дымоперделок, огнерыгалок. Но при этом всем великолепие, как ты только начинаешь заезд, то ты сразу понимаешь, что это все настолько скриптовые и статичные декорации, насколько все окружение становится картонным, что это даже сложно не заметить, невозможно это игнорировать. При всей видимой вычурности локации трасс, в действительности Абсолютно на каждом треке, сразу после нескольких поворотов, игра дает тебе понять, что ты едешь по тоннелю, по трубе, стенки которой разрисованы всеми этими прекрасными декорациями. В игре не хватает открытости, даже в пределах именно ограниченного трека. Выпускать сессионную трековую гонку без открытого мира или хотя бы полу мира для aaa проекта непростительная роскошь. Вообще похуй. Такая же палка о двух концах обстоит и с автомобильной составляющей в игре. В Dirt 5 движок от игры Unrush, что довольно заметно, но при этом сугубо аркадное происхождение движка вообще не мешает игре показывать нам, что у каждой машины есть свой вес, свой тип привода, своя мощность, даже своя тяговитость, а вот работа подвески и инерции у автомобилей как бы отсутствует, либо очень сильно упрощена. Таким образом, мощные, но при этом довольно тяжелые внедорожники могут с легкостью проиграть экстремально легкому и маломощному Баги. При этом во время контакта таких оппонентов большой маленького буквально задавит весом. Полноприводные автомобили очевидно менее вертлявые, но более динамичные, чем заднеприводные, чего стоит только. Концепткар Audi Quattro, совершенно не похожий на все остальное в игре, всем своим видом и ездой показывающий, что он электричка. Все 72 автомобиля в 13 категориях так или иначе отличаются друг от друга. Причем помимо роликов, и джипов есть также различные баги, супертраки, а также совершенно необычные образцы высшей упомянутой электрички Audi Quattro, спринткары для овала или краулеры для забирания в гору. Плюс ко всего три вида разных покрытия асфальт, лед, грязь немного перебарщивают, показывая насколько они разные, как бы выпячивая вперед, мол смотри ты едешь по асфальту, смотри это держак, смотри ты едешь по льду и ни хрена ни за что не можешь зацепиться. И вроде при всей этой красоте, игра опять дает надежду на интересные вечера, но с повышением мощностей и скоростей, при условии того, что мы ездим по очень тоннельным трассам, все это в конечном итоге выглядит и играется как довольно веселая, но быстро надоедающая каша из совершенно тупых противников, даже на максимальной сложности которых, даже при всех выключенных помощников на ручной коробке получается объехать к концу первого круга. И даже на пустой трассе, благодаря тоннельности и высокой скорости каждая гонка получается дерганой и несбалансированной. Первый круг ты борешься, толкаешься, тормозишь об противника в поворотах, остальное время ты просто пытаешься не влететь в стенку на полной скорости. Кстати, про толкание. Веселые задорные потолкушки влекут за собой косметические повреждения транспортного средства. Чаще всего это небольшие вмятины, царапины. Но помимо этого очень редко, но все же некоторые элементы машины такие отстыковываются от кузовни и отваливаются на трек. По большому счету, подобного урона достаточно для аркадных гонок. А вот чего недостаточно, так это индивидуализации. В игре можно выбрать машину, цветы типа окраски кузова и колес, шаблон ливреи, рисунок внутри шаблона и цвет рисунка или шаблона. Да что ты черт побери такое несешь? И, конечно, все это сверху заляпать спонсорскими наклейками. Вот и весь визуальный тюнинг, позволяющий без особых усилий сделать пеструю ливрею, и, но не дающий каких-то именно творческих свобод. А мы все дружно с вами знаем, насколько некоторые из нас любят создавать свои какие-то уникальные интересные ливрейки. В итоге получается следующая картинка. Хорошая игра стала жертвой рамок жанра и франшизы Dirt. Совершенно никакущая мотивация проходить игру до конца. Огромное количество компромиссов в геймдизайне в виде те же тоннельной трассы, тех же ограничений по автомобилям и по активностям. Минимальная интерактивность игры и неглубокий менеджмент делают Dirt 5 из потенциально хорошей игры игру, которую поиграл и забыл. Довольно вторичную и необязательную. Хотя, повторюсь, все шансы стать крутой игрой у нее были. И если бы не халявная раздача, то навряд ли я когда-нибудь купил бы и себе что-то подобное дороже, чем за 500 рублей. Но при этом ругать ее тоже не стоит из-за того, что она плохая. Она просто довольно нишевая, проходная, вторичная, но все же играбельная и без особых каких-то косяков и проблем. Играется она довольно весело, но быстро надоедает, труда не вызывает и опять же из-за этого быстро надоедает. Здесь по большому счету делать нечего, просто тратить время на нее. Ну и на этом, по сути, весь мой небольшой обзор этой игры Dirt 5 закончен, а вы ставьте лайки, подписывайтесь канал и сообщайте мне свое мнение в комментариях по поводу этой игры. Пока-пока, друзья мои.